Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная! Сегодня я хочу с вами смешать слаймики, которые мы с вами делали в последнее время и также обзорные. И если хотите еще такие видео, обязательно ставьте мне лайк, и тогда буду снимать для вас еще. И пишите, конечно, комментарии. И давайте посчитаем, сколько слаймов мы сегодня смешаем. Один слаймик, это вот такой вот, смотрите, какой он прозрачный, с шариками пенопласта, очень яркий и красивый. Второй слаймик вот такой вот салатовый. Вот с такими вот интересными штучками внутри. Он еще и светится в темноте. Третий слайм вот такой вот бирюзовый Он уже начал портиться с блесками Также у нас есть вот такой вот красненький слаймик. Смотрите, какой красивый тоже из набора Слайм Тайм. Есть слайм с шариками пенопласта. Есть черный пластилиновый слайм, ему даже мало места в банке с плесками. Также попробуем добавить. Еще слайм из клея ПВА фирмы Луч. Также здесь у нас были вот такие интересненькие. Смотрите, внутри какие блесточки. Тоже обязательно смешаем. И один слайм который мы делали вместе с вами. И давайте же сейчас все откладывать в сторону и потихонечку добавлять все это в тарелочку. Надеюсь, у нас это с вами все помеется. И начнем с красного слаймика. Теперь добавим зеленый О! Ой, черный Какой-то жидкий И последний Ну что, ребята, попробуем это все смешать Я на всякий случай приготовила еще Этот барат натрия Очень интересно Что у нас получится такое. Супер завтрак из слаймов. Его нельзя есть. Это будет милый, кицца и Да, мам? Да, мам? Какая-то жижа. Да, Оль? Угу. Получился огромный слайм. Перемешала я наш огромный лизунчик из всех. И давайте его попробуем достать, положить на стол. У нас такой лизун получился какой-то. Да, мам. Да, у нас получился огромный серый классный лизун. И с ним очень здорово играть. Ага, мы будем с ним играть потяж. <свеч> Красный, да, с красными прожилками, да. Ага. Дороски. Если хотите еще, чтобы мы снимали подобные видео, обязательно ставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал. А сегодня всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока! Пока, пока. Увидимся в следующем видео.